Большой круг кровообращения начинается от левого желудочка. Желудочек сокращается и артериальная кровь, насыщенная кислородом, выбрасывается в аорту. Из аорты кровь поступает в артерии. По артериям кровь течет к внутренним органам, мышцам, костям. Там артерии ветвятся на капилляры. Через стенки капилляров кровь отдает клеткам тела питательные вещества и кислород и забирает у них отработанные продукты и углекислый газ. Кровь, насыщенная углекислым газом, называется венозной. Венозная кровь оттекает по системе сливающихся вен в верхнюю и нижнюю полые вены. Эти вены впадают в правое предсердие, где и заканчивается большой круг кровообращения.